В Северной Африке. С востока с лужиром. Северные берега страны омывает Средиземное море. <свят> Западный. Западный Атлантический океан. Столицей Марокко является Рабат. Интеграмма печататься Ламона, древний талисман, дарующий власть, богатство и мудрость. Венецианцы, наследниками готовы стали древние египтяне, культура дверья стала начальницей культуры Слана Пахариба. Мечеть расположена в городе Касабланка и является крупнейшей мечетью молока, из-за границы в мире. Мы говорим о подразумеваем подрисовываем мандарины. Одна из узнаем роз... мандарины, снимаем мандарина, вот, как Изначально фрукт начали выращивать именно вот, кабджерины, отсюда и название где-то между айс и Акадирой можно наблюдать поистине фантастическую картину, пасущуюся на деревьях коз. Аки – профессиональные эквибристы. Козы ловко собираются до самых высоких веток для своих трюков козы. 4 печати, Так, Чай – Это больше, чем просто напиток. Это традиция силы дружбы и женственности приемства. В городах селениях, когда шатра и юрина настоящие чайные церемонии. Чай все регулярно в большом количестве. В молокопре топительного чая с мяса и готовят чай исключительно мужчины, создавая это Там